Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас особый предновогодний выпуск, и у нас опять в гостях Игорь Хентов. Здравствуй, Игорь! Здравствуй, Женя! Здравствуйте, дорогие любит... слушатели! Бог любит троицу! Это у нас третья встреча, и я хотел бы, чтобы она у нас сегодня была более легкая, потому что в прошлый раз мы говорили на серьезные темы. Сегодня у нас настроение такое легкое, предновогоднее. Эта программа выйдет, я думаю, в кану Нового года, думаю, в 31 числа мы его ее выставим. Я у тебя хотел спросить: вообще как ты празднуешь Новый год? Есть какие-то у тебя традиции в семье, может быть, еще советская, так сказать, пары, ну, оливье и прочие все эти штучки? Или в Израиле это не так популярно? В Израиле минимум полтора миллиона русскоязычных товарищей то вот таких, вот, как я? И граждан, в смысле. И все они отмечают э, два новых года. Во-первых, израильский новый год в сентябре, естественно. И э, новый год, к которому мы привыкли. Э, так что, конечно, у нас будет маленькая елочка, но ну, маленькая совсем. Да, и, конечно же, у нас будут гости. И мы будем выпивать и закусывать. Чего и вам желаем, дорогие друзья. Ну, на столе, как всегда, оливье, селедка под шубой, холодец, вот эти блюда. Значит, да, или так, что-то такое место есть. Значит так. Во-первых, никакого оливье, потому что я не люблю оливье. Это первое. Во-вторых, чем селедка под шубой, уж лучше просто селедочка. Хотя жена у меня делает чудесную селедку под шубой. Но мы здесь очень любим эту красную рыбу. Саламон, салмон. Да, да. Вот обязательно будет эта рыба, обязательно холодец. Холодец будет из индюшины. Индюшины. Мы очень любим птичий холодец. Вот именно индюшины. Он тогда очень хорошо застывает, он легкий и так далее. Что касается выпивки, у меня вот здесь вообще произошли некоторые вкусовые изменения. Если я был в России полклонник водки и только водки. Ничего больше не пил. Значит, тут я сначала присел на виски. Во-первых, одинаковая ценовая политика. Что виски, что водка, в принципе, одно и то же. Но ну, немножко дороже. Да? Ну, хороший виски, да. Потом что-то мне понравилось текила. Текила. А теперь что-то я опять я стал пить коньяк. Я думал в России, что я не люблю коньяк, а просто я не пил хороший коньяк. Я не мог себе позволить курвозье, камю, а здесь могу, тем более ценовая политика такая же, как все остальное. Человек, который может купить себе бутылку водки хорошей, он точно так же может купить бутылочку камю, но немножко будет дороже. Мне очень нравится Камилу. Э, вот эти коньяки французские. Очень нравятся. Опять а... же, ну, я выпью там ну рюмочки 3, 4, 5. Ну и все, все на этом закончится. Ну. А скажи по поводу э, израильской, э, израильской кухни, э, хумус и прочие вот эти все вещи. Как ты к этому относишься? Я надо имею в виду не на ногу, а так. Надо сказать, что хумус я не очень люблю. Ну, вообще я ем все. Я, когда служил в Советской Армии, я ел все. И в студенческих колхозах я ем все и нахваливал всегда. И тут я ем все. Но хумус – это не, не является моим, моей любимой едой. Так же, как и фалафель, например. Ну, ну так, ну, что делать? Ну, но, правда, обилие каких-то овощей, которых никогда раньше не было. Вот жена у меня, например, делает специально для меня суп -пюре с фенхелем угу. это очень э, интересный такой овощ и именно это средиземноморское блюдо это мне очень нравится то есть есть какие-то вещи, которые мне очень нравятся опять же креветки большие королевские в сливках и просто в хорошем оливковом масле да, замечу, что употребляем только оливковое масло Раньше в салаты я любил очень похудшее это масло. У нас обычно надо, ну, краснодарское, там, с запахом это. Да, да, да. рафинированное. А здесь я со временем при, пристрастился к знаменитому э, оливковому маслу израильскому. Угу. Что я еще стал безумно любить? Финики. О. И не потому, что они очень полезны, а потому, что я их люблю. Потому что я в России просто не ел хороших фиников. Я думал, что какая-то чепуха. А тут я воду фиником написал. Я вообще все, что люблю, я воду пишу. А, да. да, как ты прочитаешь. А скажи мне, Игорь, а тут принято встречать э, э, Новый год не дома, а какие-то компании, какие-то э, мероприятия, ну, как нас называют, корпоративы какие-то, в ресторанах, а, чтобы да, это было. Да, да безусловно, но потом вот эти, это предновогодние тут бывают корпоративы, предновогодние. И мы да. с женой, кстати, не раз принимали в этом участие, как музыканты, не раз. Потому что масса русских компаний, ну, и фирмы есть, которые состоят из одних русскоязычных людей. И, конечно же, эти гости постоянно. Слушайте, я живу в районе, в центре города Аждода. Это чудесный город. Вот э, такой центр, вот тут домов одна, одного плана, таких девятиэтажных, штук 20, как бы как огромный двор. Здесь ни одной нет не русскоговорящей семьи. Вот в данном районе это самый центр. Ну, мы вот и магазины такие, где говорят по-русски, и соседи все говорят по-русски. Да. Единственное, что мы не едим, мы не едим свинину. Но я хочу вам сказать, не по религиозным соображениям. Так я ее и в России последние годы не ел. Потому что я считаю, что это тяжелое блюдо, и много жирное очень. Только да, этом... а вот такой э, провокационный вопрос. А насколько э, действительно вот считается Израиль такой религиозной страной э, для тех, кто э, тут не живет? А вот скажи изнутри, действительно можно вести светский образ жизни и не чувствовать себя как-то отделенным? Ну, от абсолютно, абсолютно. Потом в Израиле э, сама религия, как бы, она не несет бед другим народам. Если вот, мы же прекрасно понимаем, что, я же не, нет, я сейчас не говорю, у меня масса друзей, мусульман, дай Бог им здоровье. Но есть ислам агрессивный. Вот я имею в виду страну Иран, да? Да. Которая ставит цель уничтожения Израиля и вообще цивилизации. Но в Израиле подобного нет. Да, религиозные есть люди, они живут по своим как бы законам. Но с таким, ну, совершенно спокойно они общаются со мной, с такими, как я. Жена работает в школе, где точно так же светские женщины преподают религиозные женщины. Я одну, кстати, часто подвожу вместе жену когда везу в школу. Иногда подхватываем эту женщину. И они очень дружат, в прекрасных отношениях. Ничего слишком нет. Каждый находит... То, что ему нравится израиль это светская страна и есть религиозная составляющая этой страны но я хочу сказать другое что евреев как этнос эта религия и спасла ведь не секрет что тора Тора переписывалась мудрецами фактически каждый год в Испании когда-то, чтобы не было утеряна ни одна, ни одна буквочка из этого священного текста. А ведь что есть Библия? Библия – это переписанная Тора. Но вы же прекрасно понимаете. Это же не секрет. Да. Ты мне хотел рассказать о книге, которая недавно вышла. По-моему, называется «Родословная», если я не ошибаюсь. А, Расскажи да, да, об этом, пожалуйста. Да-да-да. Во-первых, я ее покажу. Да. Сейчас, это видно, эту книгу? Да, нет? да, видно, родословно теперь, и видно. перо, да. Теперь я хочу внимание вот на этого чека, я сейчас расскажу. Я покажу чек, который мне эту книгу издал. Потому что, вот. Угу. Видите? С, инструмент, да, да, с инструментом, да? Да, да, да. Так, а теперь это фантастика. <связывая> Но это же у меня не первая книга, как вы понимаете. Я у меня понимаю. были сборники в России. Замечу, что я никогда не сдавал сам. У меня всегда были спонсоры, которые мне помогали и так далее. Что касается этой книги. Я вдруг, ну, года четыре назад, получил в личку сообщение, чтобы я обязательно ему позвонил, кто это он. Вот я закончил консерваторию по классу Альта. Но вы знаете, что Альта – это скрипка большая, да? Так, Ну, как Башметы, альтист, например, да? Я получил сообщение от самого, одного из самых великих альтистов мира. Вот я показывал его сейчас портрет. Зовут его Михаил Кугель. Он живет сейчас в Германии. Это величайший педагог и величайший солист еще и композитор, и вообще величайший человек. Э, но до 100 уровень его таков, что на первом конкурсе артистов в Венгрии э, он получил первую премию, а Башмед вторую. Ну, Все понятно. Да, Ну, это не значит, что там кто-то лучше, кто-то хуже, но Миша Кугель, сейчас мы с ним на «ты», В общем, он мне написал «Игорь, пожалуйста, позвоните мне по этому телефону». Я позвонил ему, тогда он жил в Бельгии. И он мне говорит, Игорь, вы знаете, именно вас я нашел поэта, который мне нравится. Скажите, у вас есть книги сейчас, какие-то свободные экземпляры? Я говорю, нет, у меня все в России осталось, же ничего нет. Он говорит, Игорь, издайте книгу, пожалуйста. Я говорю, ну, легко сказать и трудно сделать. Он говорит, Игорь, я на ваш счет уже положил тысячу евро в Киеве, и торг здесь неуместен, я вам издаю книгу. Я говорю, «Маэстро, но ну вы же со мной не знакомы». Он говорит, «Игорь, слушайте, я читаю ваши стихи. Я хочу, чтобы у вас была издана книга». Вот этот человек, не зная меня, мне издал эту книгу. Я, естественно, об этом пишу в книге. Вот я написал ему четыре строчки. «Пел светлый альт, исполненный печали, И звук манил в неведомые дали, и мир его услышал и застыл. Играл на сцене кугель Михаил. Ну, отлично. Вот так вот. Вот а что, что, что в эту книгу вошло? Это, Это поэзия. Он Только хотел, поэзия. причем рафинированная, без хохм, без моих басенок, без моих афоризмов. Вот серьезная поэтика. Очень много на иудейскую тематику. Uh, Игорь, а если кто-то захочет из, из наших зрителей эту книгу как-то приобрести, как это можно сделать? А это значит, надо мне написать, и я объясню, как это сделать. Отлично, хорошо. Значит, те, кто заинтересовался книгой Игоря, пожалуйста, свяжитесь с ним в Фейсбуке, и он, он вам ответит обязательно. Хорошо, Игорь, давай на закуске поздравь наших зрителей. Может быть, ты что-то более веселенькое прочитаешь с праздником, потому что должно быть настроение такое уже предновогоднее, праздничное, веселое, чтобы мы не заканчивали на грустных нотах. Да-да, это получается, вы хотите песен, их да, есть их у есть. меня. да, да. да. Значит, у меня несколько поздравлений с Новым Годом, но вы просите веселенько. Да. Вот такое. С Новым Годом лехаем, Так оно называется. Друзья, нет вас роднее, армяне и евреи, грузины и нанайцы, индийцы и китайцы, французы, англичане, испанцы, россияне, из космоса пришельцы, народные умельцы. Врачи и прокуроры, учителя, танцоры, пилоты, пешеходы и рикши с Новым Годом, избегнув многословия, желаю вам здоровья, чтобы рядом шла удача и дом не слышал плача, и не было печали, и доллары шуршали на счете и в кармане, не в розовом тумане, одно лишь. Станьте рядом с Израилем, как с братом, в продажном этом мире царит вранье в эфире. Услышьте голос правды и будьте правде рады. Лахаем наливайте, а что не так, звеняйте. Замечательно. Вот на этой веселой ноте мы с тобой сегодня прощаемся. Но не прощаемся вообще, а уже в новом 2022 году году мы с тобой обязательно встретимся и поговорим о чем-нибудь еще большое тебе спасибо за Девечка, то что ты выделял спасибо за эфир слушатели я вас очень люблю Лехаем. до свидания пока пока